Итак, его величество дневник питания. Ну, на мой взгляд, самый эффективный способ снижения веса, ну и на самом деле не то чтобы единственный, да, но научно доказанный эффективность. То есть, научно доказанная эффективность а, дневника питания в теме снижения веса. Я скажу больше, а вот клиники, да, большие мировые клиники, которые занимаются темой снижения веса, в каждой из них так или иначе используют дневник питания. И вроде, да, мы про него знаем, вроде мы про него слышали, но почему же мы до сих пор не стройные? А дело в том, что мы неправильно ведем дневник питания. Неправильно. И я расскажу немножко, да, вот э, про то, почему вот, э, его нужно использовать, да, и какие ошибки чаще всего люди совершают, когда ведут дневник питания. И может быть эти ошибки у тебя уже были в жизни, или ты сейчас подумал, окей, дневник питания, но есть же приложение, да? а я вот начну считать там приложение, там удобно, там считают калории, белки, жиры, воды. Так вот, не надо вам приложение. Потому что в большинстве абсолютно приложений а, встроена, вшита некоторая программа, как правильно. А у нас психология так устроена, что нам, когда показывают неточности, мы реагируем, как правило, отрицательно. То есть я начинаю... Да, вот, появляется желание снижать вес, я ввожу какие-то данные, да, там индекс массы тела, там рост, вес, какие-то другие показатели. Мне приложение рассчитывает э, какое-то количество калорий до да, снижения веса белков, жиров, углеводов, и я начинаю там что-то записывать, и как правило, все там у меня красным горит, и каждый раз меня стараются подтянуть по количеству белков, по количеству жиров, там калории перебрал, и как бы ругают меня, да, типа вот почему не добираешь, почему перебираешь. И от этого у меня как бы настроение портится. И, как правило, людям пока интересно этим заниматься. Может быть неделю, там 10 дней они это делают потом забрасывают. Таких историй я слышал, ну, вот миллион раз, да, вот и сейчас в комментариях напиши, был ли у тебя опыт подсчета калорий, КБЖУ. И, как правило, это результативно, кстати, дает, там, минус на весах, 2-3 килограмма, но люди бросают в большинстве случаев и снова набирают вес. Такова правда жизни. Если соответственно, к дневнику питания относится иначе, да, как мы делаем у себя в клубе, тогда это может стать отличным инструментом снижения веса. Потому что, во-первых, нужно понимать, а для чего я его веду, да, что он дает. Ну И самое первое и значимое, а, да, вот, это то, что я вижу свой рацион. Не с позиции «хорошо-плохо», а с позиции осознанности. То есть я могу записать сюда свое переедание, и теперь у меня появляется выбор. да, Я про него знаю, и я могу в следующий раз снова переесть, либо не переесть. И, соответственно, когда я каждый раз да, записываю те вещи, которые мне не нравятся, соответственно, я э, начинаю делать да, вот осознание того, окей, раз, два, три, а может быть хватит, может быть перестать. Но это можно сделать только тогда, когда дневник питания ⁇ ваш инструмент, и он добр к вам и вы добры к нему не как в школе да там двойки пятерки там двойки ай двойки надо спрятать от родителей а когда это механизм осознанности допустим те кто снижает вес со мной и отправляют допустим не отчеты и там есть там да, пол торта там не знаю, сосиски в тесте, 15 штук. Я не пишу там, ай яй яй ужасно, зачем, да, зачем ты там разбиваешь мне сердце. Нет, то есть мы ведем осознанный, соответственно, разбор рациона, да, понимая причины и, соответственно, работая уже с причинами. Поэтому дневник – это прежде всего инструмент анализа. Но даже если снижать вес без диетолога, на самом деле, дневник сам по себе дает очень крутые такие, знаете, штуки в контексте – Самоконтроля, то есть, вы видите, да, допустим, перекусы, вы можете уже, соответственно, немножко поменять. А вы, может быть, не знаете этого, но есть интересный такой побочный эффект от дневника питания это уменьшение объема желудка. может подумать, какой -то бред какой-то, а что ты несешь. Да? Нет, на самом деле, есть такое понятие, как кортико рефлексы. То есть, это наша голова определяет работу и функцию внутренних органов. Да, вот как йоги, которые умеют там. Силой мысли замедлять работу сердца. Вот мы, ведя не питание, можем уменьшить объем желудка. И девчонки, кто со мной вес снижают, это отмечают, что я стала наедаться от меньшего количества еды. И на самом деле это очень прям ну, замечательная история, да? потому что ведешь себе дневничок, записываешь, и у тебя раз уменьшается желудок, и ты начинаешь есть меньше и насыщаешься, да, у тебя нет голода, и поэтому это комфортно, комфортно двигаешься к стойности. Но это же праздник, это же здорово. Это классно на самом деле. Вот, поэтому я бы крайне рекомендовал вам начать дневник питания. Ну, опять же, чтобы вы не наделали ошибок, да, то есть чтобы вот не начали, не бросили, все-таки рекомендую прийти в клуб, там я научу вести дневник питания правильно, так чтобы вы, соответственно, этот инструмент использовали на благостойности, но и в дальнейшем, когда вы уже сбросите 5, 10, 15 килограмм, не набрали их повторно, а сохраняли достигнутый результат. Поэтому дневник питания ⁇ инструмент работающий, просто нужно сделать все правильно. Жду тебя, соответственно, приходи. Напиши, пожалуйста, в комментариях ниже, был ли у тебя опыт с приложениями, да, вот как у тебя, соответственно, это все прошло. Ну а если снижаешься со мной, то напиши, какие у тебя результаты, сколько ты к этому дню сбросила и помог тебе в этом имени питания, ну именно в том контексте, как мы это разбираем в клубе. На этом все, ставь лайк, увидимся в следующем видео, подпишись, если ты этого еще не сделал, ну и там отправь репост себе на страницу, чтобы не забыть, да, про эту штуку. Пока!